Я тут уже поинтересней. Видимо, кого-то что-то заинтересовало, или кто-то хочет помочь, или кто-то все-таки из хип-хоп-сообщества. Есть какие-то вопросы. Я просто никому не посылаю нахуй. Извините, кстати, тех, кого послал сегодня нахуй. Просто я вчера одного человека... А, Яна Шурыгина, да, кстати, нормальное дело. Вот только что созванивались, думаем, что делать дальше, куда идти, на какую программу. Но могу я, да, уже как бы свое вечернее, я просто без этого, без макияжа и свет у меня, знаете, с нерабочей стороны, блядь, стоит. В смысле, что не гуляешь? Дома сижу, потому что болею, извини. Три тысячи меня на смеге, но не знаю. Не будет, скорее всего, совместки. Че, вам показать? охуенную телку на моей кровати наконец первый раз но ну, не первый но знаете парочка была дорогая ну ка встань нормально позу привет ну чтобы вы поняли чтобы все стало ясно чтобы все стало на свои места нормально но скоро там ну вот она как бы а нет вот она сейчас покажу вот привет извини что я так долго тебя не навещал а это я Ай, блядь. Вы мне главное скажите. Привет. Какой раз за день? Когда-нибудь у меня было столько прямых эфиров. Если было, то я не помню. Негромко музыка. Музыка негромко. Меня слышно. Хорошо, проверка звука. Раз-два, раз-два, блядь. Нормально сюда, Окей, могу говорить точно, да? Раз-два, микрофон чек, микрофон чек, музыка не громко, музыка, ну, мой любимый альбом Всех времен и народов, под которые я, можно сказать, родился как рэпер, и, блядь, скорее всего, и дай бог, конечно, подольше побыть рэпером, но я, Когда рэпер во мне умрет, он умрет под этот трек не под этот рок, под этого, вообще, под этого рэпера, окей? Ну и вам, собственно, и музыку, и меня я просто такой хотел. Конечно же, не последний эфир, время еще по восьмого, блядь. Сайзи слушали эту песню, да, мы сайзи только эту песню не слушали, блядь. Блядь. Закинулся всеми практически, на вам интересно, давай похуй, давайте, я просто хочу посмотреть, кто, короче, забыл просто, вылетел из головы, хотел выложить фотку, у вас уже 8 тысяч, я думаю, что почему то заикаешься, потому что я заикаюсь, блядь, извините, ебаный, вот это охуенный был, блядь, это вопрос года, отвечаю. Блять, надо запомнить. Сейчас я запишу в заметочке, подожди. Ян, ты этот телефон не знаешь? Не случайно просто. Я про, про Яну Шурыгину. Мы просто сейчас такой небольшой баттл. Сейчас мы сначала пойдем с ней, наверное, на путь говорят. Пацан, ты что, прикололишься? Да нет, я, блядь, всегда наверное, на серьезном, блядь. А ты, а ты идиот, извини. Ладно, как сейчас нормально, сейчас что? Как я там сказал, что хотел сказать? уже забыл, видите, ну реально из памяти, хуйня, но это лечится, это правда лечится. Спасибо тому, кто лечит это. Привет, привет. Много чего хотел на самом деле, да хуя не сумел осуществить. Блин, неудобно сидеть. Конечно, конечно пиздатый, спасибо большое, но сидеть неудобно пиздец. Жопу привет. Мягко говоря, а так вообще неудобно. Без обид. Той фирме, которая подарили эти кресла. Не буду говорить, какой так уж быть. Извините, что у меня такая чашка стоит, из которой я пью у себя в офисе, в своем гуф-лофте. Ой, не хотел этого говорить, но в гуф-бункере, окей. Блять, так хотел, думал выездоровлю за весь когда 10 будет, тогда по делам позже поговорим. I don't know, I gotta do what I gotta do, you know? И ты сбор, и лез. пока я то ходи бесполезной позанимаюсь. Надеюсь, что слоник здесь не должен упасть. Блять. И, короче, давайте договоримся сразу, чтобы, блять. Девочки, пожалуйста, девочки, все, кто лайкает вот этот эфир, не лайкаете его вообще, просто я понимаю, что вам всем нравится, что я охуенный чувак, что я, ну, круто шучу, просто из-за ваших этих ебучих лайков, я, я в них не нуждаюсь, во-первых, а во-вторых, из-за них туп... все тупит, и мы долго все вместе потом думаем, что в это все тупица, а, ну, вы мне решили побольше их поднакидать, чтобы типа показать, как вы меня сильно любите, тогда вы меня вообще не любите нихуя, это первое. Вот, я смотрю, блядь, а почему они так, или они так издеваются надо мной, как, как и некоторые, что, блядь, а вот он говорит, не лайк, а его лайкнуть все равно, понятно, чтобы он знал, что я его так, так, так сильно люблю, блядь, нет, не люблю никого сейчас, не люблю, люблю, вернее, кого-то, но и буду любить, но, походу, не судьба, ну, внутри не судьба, просто, тупо, не, блядь, не из этой пизды, извините. Вот, вот это уже, я вот да Почему, причем, зачем выпускаете эти, эти сердечки, короче, если вы узнаете, что кто-то из рэперов смотрит этот эфир, и, и кто-то из тех, кого я послал нахуй, или послал просто и, там как-то по-другому, или кто-то на меня из этих рэперов, которые, в которых были упоминены, я просто не успеваю за вашими комментариями начинать, 10 тысяч, я вижу даже 10 тысяч, я переживаю немножко, за на руку. еще одна просто идея для, для альбома пришла. Я, я, сейчас не, ну ладно, короче. Не вам будет сказано это, знаете. Потому что, как я понял, сейчас поговорим, сегодня у меня идея пропадет. Не лайкайте, пожалуйста, много, если хотите, меня нормально... Да, я вижу, что 11 тысяч. Сейчас. Просто еще одна идея для трека пришла. сейчас. Оста... О, балди, зовут, привет, давай про альбом рассказывай. А, я тебе расскажу, давай только в WhatsApp, ладно? Не по этому телефону и не по тому, а вот по тому, с которого я тебе напишу, окей? Ну, как-то так. Ну, вы охуели, а сейчас, извините, если говорить, чтобы нормально все звучало, так. ебать, просто, ну, просто был комментарий ебать, Здорово уже всех соврал да уже даже одиннадцать но ну, типа это, наверное после тех трех я на свою тысячу позвала подружек которые мне сейчас наябовывают на номер на который она наябывала всю дорогу ну типа как бы я такой грустно гуфику пиздец просто это просто защитные шутки, это все. Защитная реакция всего лишь. У Гуфика ангины нет, у Гуфика не ушла девушка. Как бы, но ушла и у, ну, ушла и ушла. но могла уйти красиво. Ну, то есть мы могли расстаться красиво. Я бы не сказал, что прям идеально красиво, потому что я совсем красиво расстался. Такой, да, у меня вот уже вид уставший. Но извините, просто я с первого. Эфир уже как-то чуть-чуть подустал за сегодняшний день. Может, вам чем поменять, отойти, блядь, накраситься, штуку, чтобы нормальный был эфир, как это, блядь, делают большинство из вас. Но я подготовился к эфиру, да. Я делал AirPods и поставил наушнику с четвертого, блядь, телефона на пятую колонку. Да, это, это стоило того. Хотите загадку, короче? Кто первый отгадает? того ну не то что я зафоловлю прям зафаловлю, залюблю и буду любить всю жизнь потому что вы все должны отгадать а, короче вот, смотрите да окей окей окей арина э, вот так вот просто все э, смотрите окей да это пизда слила я, блядь, испугался, что она этот телефон узнала. Ну, узнает, скоро я его Но ничего, у меня есть какой-то, сколько, этот, этот, какой, по то сейчас я посмотрю по... Извините. А, это телефон Москва, да, значит, называется. Окей, надо его запомнить. Но пока вот этот телефон она, вроде, не знает. Ну, как бы я сейчас вроде не в Москве, да, как бы... А может, и в Москве. В высотке, наверное, на последнем этаже сижу и... Жду, когда подъедет не и далеко ко мне. Так вот, я все просто, извините, ну как бы вы знаете мой образ жизни, что иногда я там могу похулиганить, нормально похулиганить, хотя вообще иншала, вообще, дай бог, дай бог вообще, дай бог никогда. А, загадка, да. Бывает иногда, что прыгаю с темы на тему, но, знаете, этим зарабатываю на жизнь. Женяк прям хулиганить-хулиганить, думаешь? но прям уже начать прям начать хулиганить мы всегда успеем. Какой хулиган, я пи***. Да, да, я хулиган... Ай, блядь, иногда стекла. Не до конца удобно, все-таки. В этом месте, где я сейчас нахожусь, что-то надо исправить. Ну, точнее, я думаю, кого-нибудь позвать, чтобы все исправили. Какой-нибудь уверенного какого-нибудь человека. В ком я буду уверен, пока не уйдет картина Кэти из, из, из моего дома, большая. И пока эта цепочка... Алла, алла, вам слышно меня, блин, что такое? Как только про цепочку заговорил... Звук есть? Вот так сделать, если есть звук. Я вот здесь понимаю, Есть пока еще, потому что садятся наушники, блядь. Сейчас я хотя бы поставлю их... Блядь, чехол забыл. Внизу. А там просто у меня столько баб голых, что, блядь, вам лучше вниз не спускаться. Настя! Это... Если ты меня смотришь сейчас... Посмотри, пожалуйста, а, все есть, все есть, не надо мне ничего, спасибо. Это я просто одно из, из, там, из дальних роста. Да нет, шучу, у просто, ну, честно, если сказать, то у меня сейчас там такой немного семейный вечерок, сегодня даже решил заглянуть мой папа, родной, Долматов Алексей Сергеевич. Но это только начало всей истории, от остальной истории вы охуете потом, когда... Мы все... Ой, хуя себе, даже я в своих часах вижу тоже сам себя. Фу, блядь, не так нельзя. Это уже совсем какое-то самолюбование. Это... Загадку загадываю или нет? Загадка. Это пизда. Давайте просто будем называть ее так. Все будем отличать, где пизда, а там... А кто любовь, а кто бейби мама если кто знает такое слово, вот, как бы, блядь, запомните, это слова. слово. Вот я сегодня с пиздой должен, как бы, ну, закончить разговор, по крайней мере. Слишком дахуя внимание, что 13 тысяч человек, я думаю, 13 тысяч человек хотя бы, которые меня смотрят, это, это, это, это действительно живые люди, блядь, я надеюсь. Они накрученные, просто все там, сидит Яна из 13 тысяч, блядь, смотрит этот эфир, хотя, знаете, вполне вероятно, вообще она же, блядь, порешает всю хуйню, блядь, и все может сделать на свете, и, блядь, гуфу пошантажировать, как сейчас это стало модно, он, блядь, на Западе шантажировать рэпер, такая какая-нибудь сидела, думала такая, почесалась почесала свою репу беспонтовую, блондинистую, блядь, ненавижу блондинов, но ну, вы, наверное, заметили, что я терпеть не могу, блядь, блондинок. Можно значит, погромче. Сейчас. Пульт найду Шучу. Пульт всегда рядом. Ну, то есть, я нас слушаю, или только когда мне, очень... сейчас я вот эту штучку поставлю на загадку, ладно? Сходил, блядь, за. Не нашел, да, вообще, блядь, загадку. Что за Яна? это, видимо, Яна хочет вам всем рассказать, а не я. Ну, как, кто вы, я, вы, наверное, знаете, а кто Яна, хочет она сама, чтобы все узнали, кто такая Яна. Яна. Еще раз, очередное послание к тебе. Ты уверена, что ты хочешь идти туда, куда ты меня зовешь? Ты сама уверена пойти на эту передачу, до которую ты меня зовешь? Еще раз, пизда ты ебаная, подумает, ты уверена, что ты готова пойти со мной, со своей так, мамой, папой, или они, к сожалению, не смогут приехать, потому что у них нет денег. Окей, я куплю им билеты сам. Маме, папе, твоему другу, мусору, который прикрывает тебя в Екатеринбурге. Вот сейчас я чуть-чуть заволновался немножко, просто, ну, просто это есть все, на самом деле это есть, это есть по факту. Нет, я про Яну хочу, да, говорить я, наверное, без тебя решу, блядь, ты хуйло там сидишь и, блядь, вам, короче, или просто стоит улыбаться, блядь, тем, кто сейчас смотрит этот эфир. Ну, то есть про Яну трех будет по-любому, блядь, это, это, это как ни крути, это в зависимости уже от Яны. Да, это уже, извините, от Яны зависит, а не от меня, блядь, потому что от меня это никак не получится, я не получить точно, блядь, никак, ну, то есть, вообще, Ян, пойми, но я не, блядь, не лил памп, блядь, которого, блядь, которого стрепуха, блядь, развела, ну, я, во-первых, блядь, не лил памп далеко, Заебал, а ну-ка. Пока ожидания. Типа мы Да ладно, это типа мы Алексей! Нет, Алексей, ты, блядь, ты не ко мне обращайся. и тебе, блядь, не друг никакой. Ты отойди в сторону, кто мне сейчас... Да. Только что это написал. Нет, я тебе сказал, да, хунеху мою. Пока, у ёбки, блядь. О, ну, видимо, как-то ребята... Ну, вот как бы с которой я только что вы были на связи. Ну, но, но типа-то, извините, вот таких я сегодня буду посылать, нахуй. Ну, рэперов не буду. Даже, блядь, извините, но не буду, блядь, посылать, нахуй. Успею, вы знаете. Реально, я ее больше при всей стране пошлю, нахуй. Не вывезли для пацаны женек, ага, не говори. Дальше я просто смотрю, кто еще что через... скажет, плохое, чтобы поговорить со мной в прямом эфире, если кто-то хочет. А вообще-то, я жду рэперов, я забыл, просто извините. Не, нахуй всех не хочу слайд, следующий просто, кто меня нахуй пошлет. Давай поговорим. Давай поговорим. Вот любой. Нет, я не говорю, что я сейчас... Давай, любой, поговорим, да, мне плохо на все Просто, блядь, я дохуя. Бля, так опять неудобно сидеть, охота. Извините, сейчас подставочку для ног схожу, принесу, окей. Не, не отходите далеко и ваши комментарии. Иди нахуй, окей. О, вот, ты вовремя написал, пока я не ушел просто. Идите, ну, иди сюда. Вот это уже смело. Это смело уже называется. Ожидаемо. Артюриан 2016. Себя покажи, ну моё, ты нахуй посылаешь. в дорогу. Иди нахуй. Приезжай в Октябрьский. Куда приехать? В Октябрьский. А можно точно адрес? Башкортостан. А можно сейчас в Аганде в ну, как, ну, ты можешь давай, говорить, давай. ты можешь говорить, а 18 тысяч и 300 человек, э, э, 300 человек узнают. Давай точно адрес. Они будут записывать, говори. Я говорю. Нет, говори, Башкортостан, Октябрьский. Ну, короче, блядь. ну, ну, работает, то есть, пацаны. Это железно работает. Если вы посылаете навку, я вам перезвоню. Можете послать мне навку еще раз. Я просто не, не помню, кому я перезванивал, а кому нет, но как, как их блокировать, я не знаю. Просто У, у, у пацана, видимо, что-то Wi-Fi пропал ну, в том месте, где он там рубится, не знаю, в Майнкрафт. Следующий. Здравствуйте, Дэр здравствуйте. Все хорошо, я буду со здоровьем, все нормально. Да-да-да, да. Да-да-да, да-да. 20 минут я уже переживаю по этой фигне ты мне когда будет 28? Нет, не 28, а 24. Скажи, я вот закру... Нет, 28, скажи, мне 8 минут сейчас. Короче, есть 8 минут у вас. У эгрегоров русских, у кого есть вопросы ко мне, позвонить сейчас. Ну, то есть не позвонить мне, конечно, то, что вы нихуя дозвонитесь. Только, блядь, не знаю, раз, два, три, четыре, там, как-то так, и не больше. Иди нахуй, кто написал. Обожаю. Давайте этим пока с этим разберемся. Сейчас тут написал. Вызываю. Лев. Братан, я с Костаная. Казахстан. Так. Адрес можно? Костанай. Текстильщиков 12-Б, Жека Сибачев, Братан, приезжай на нас город. Спасибо, Жека Сибачев. Иди нахуй. Отдайте. Иди нахуй, братан. Ну вот они мои поклонники. Вот в этом они все. Вот за это я их люблю. Вот они, блядь. Ну, ну вы, я думаю, вы запомнили, где он живет, там, или кто-то есть в Кастанае, кто меня слушает и не хочет послать нахуй. Че, мне так надо, как Вася со всеми разбираться? Пишите мне, одинаково, давайте, а с явно я в следующий раз это разберусь. Я вообще почитаю ваши комментарии, да я внимание. Пизде, подождем, ее следующий, короче. Следующий ее ход. Какой-нибудь, блядь. Какой-нибудь слонома. Она пойдет слоном, ну как конем. или нахуй. Это в смысле, ты ошибся, ты там D вместо L вставь просто, или нахуй не работает. Заебал, забей на них. Я не могу забить на тех, кого, кто меня посылает нахуй, потому что, извините меня, вчера я послал человека нахуй, который, который, который не мой фанат, и не мой вообще слушатель, а на моменте он стал моим слушателем. Ты внизу, и говоришь Где? Не иди нахуй, вот это я. Давай звучи вот с этим поговорим для человека. Спасибо, спасибо, блять, большое, что хоть нахуй не послал. Как Все нормально? Человек. А и ты рай. откуда? Хабаров. Хабаровска. Откуда? Хабаров. С Хабаровска? Да. Ну ты нормальный пацан, ровный, да? То есть мне нахуй не надо идти сразу. Можно с тобой поговорить, я да, немножко? Нет. Я быстро пару вопросов задам. Ты мне, давай. Да, да, да. нет, ты мне. Я-то я и так отвечаю, сижу на вопросы все, блядь. Давай я не знаю, по вопросу. Это, Лёх, 5-7, Сейчас, чаще. Чё, ты сказал, мне продолжать 5, 5 секунд надо? Видосик, видосик, видосик ебанел. Какой видосик, блядь, мы ебанём? Я хочу с экрана встать. Это, Антохи Селезневу привет. Тони Селезнев. Да. Ты его знаешь, да? Ну да, вот он сейчас в а... Аладике да я знаю, но я знаю о передвижениях Антона Селезнева, он мне как бы докладывает, где он находится, чтобы у него там все было нормально. Это, да а вот что, да, а... На обучении у него был вот это, да. Давай, короче, вот ты моему, вот там останется, это в шапке есть, как бы это, в инстаграме сверху, ну, вот у меня страницу мы открываешь в шапке, телефон Эдгара там есть. Ага. Только не надо. Сейчас, сейчас, погоди, это я для всех скажу. Только не надо, блядь, всем, у вас уволяю, э, все, кто это смотрит, все 20 тысяч, нихуя себе, 20 тысяч, сейчас, погоди, 20 тысяч, это не надо всем нахуяривать на номер моего, блядь, концертного директора, хоть он и есть, блядь, в этом. У тебя что-то село там? Короче, не надо нахуяривать всем на номер моего концертного директора и говорить, блядь, отдай гофы или... Или, блядь, что-то еще там вообще устрашающее угрожающее, которое часто бывает, ему звонят. Ну, потому что вы просто столкнетесь, или со стеной непонимания, или, или вы, блядь, пожалеете, что позвонили, нахуй, Эдгару, и просто так. Эдгар, короче, вот этот человек наберет, тебе запомнила, он представится, как. Ну, это, короче, вот, ну, он найдет, блядь, как представиться. Окей? Вот им я понял. Нет, ну все, сейчас это уже с тобой. И это, а по поводу, что если хочешь, я могу с мыслью Антохина WhatsApp написать. Вообще, идеальный вариант, все в мне. Бл***ь, нахуй сказал про Эдгара, бедный Эдгар. Сейчас пиздец достаточно у Да, и все, давай, на связи. А так это, с благи вообще. Да так-то я знаю, блядь, я с ними со всеми на связи. Давай. Давай. А посои Настя, пожалуйста. У меня просто тут вот Оля, Настя, Лена, как бы кого хочешь. Настя, посоветы, пожалуйста, ко мне. Блядь. Вот есть все. А нет, даже зажигалка есть. Такая есть у кого нибудь зажигалка? Ну, я знаю, что у кого-то есть, но просто сейчас на руках есть у кого-то такая зажигалка? Если еще... кто, короче, блядь, делаю флешмоб. Кто выкидывает фото с такой зажигалки и отмечает не меня, скажем, а Любенг. Сейчас подожди, Ну, заходи, ладно. Заходи. Заходи, моя дорогая, присядь сюда. Вот, ну, как бы, все у кого есть такая зажигалка, запустите, ну, то есть, не то, что его кого-то взяли, блять, вот, например, там, она у меня взяла, ну, она, да, не буду скрывать, что рядом со мной девушка сидит, и, короче, сейчас рэп выключу, это громко, говорят а вам, по-моему, нет, нормально, или потише сделать? Короче, ну, ну, про Яну пока поговорили, да, нахуй, может, ты то посылал, я просто, ну, я пока не увидел этого. Какого хуя? Я тоже. Ты тупишь. Ты тупишь. В смысле туплю? Туплю в смысле? Гофт умер. Вот это, кстати, у них какая, -то какая -то крутая шутка. Да нет, меня убили. Давайте кто-нибудь нахуй последний раз, пошлите меня. Ну, я надеюсь, что последний хотя бы в этом эфире, а потом я пойду уже, блядь, дальше. Семьей заниматься, извините. Иди нахуй. Ой, спасибо. Спасибо большое, Катерина Пугачева. Давай, иди сюда. Это походу я знаю, даже открыла. Мне кажется, даже вы догадываетесь. Блять, не могу ее найти. Сука, иди сюда, блять, твак. Выйди, пожалуйста. Здорово, Леха. Выйди, пожалуйста, закрой день. А? Через одну минуту. Пусть, Настя. Через, через, через одну минуту. Чё? Здорово, Леха. А ты никакие слова забрать обратно не хочешь сначала? Нет. То есть ты меня нахуй посылаешь? Да, по-братски. По-братски? Ну иди нахуй по-братски тоже. Вот это душевный разговор. Давайте, все, кто хочет по-разному пойти нахуй еще, БЭД, да. мои кните, ладно? Сейчас я просто выгнул Настю и не, мог, не могу такое смотреть. Она, вернее, не может на все это смотреть. В принципе. Но я просто решил свою поза, поза, поза, ну, короче, свою первую телку вернуть. Анастасия Татций. Если что, забейте, это вот моя первая любовь. я сейчас не ней опять встречаюсь. Шучу, блядь, если у кого-то, сука, совсем хуёво, блядь, сейчас умею муру, блядь, заебали. Что с тобой, ой, нет, что с тобой неинтересно, со мной всё заебись, а вот, Интерес... а, о, пошёл нахуй, давай-давай, сейчас пойду, подойди, сейчас пойду, ой, да да да да, да, да. Так. здорово. Иди нахуй, Ну это для начала. Иди нахуй. Ты мне еще раз сказал иди нахуй? Да. Прикольно. Вот это уже, блять, еще. раз. Не, так-то, так-то, так-то. Не, да не, ну так ты, мало ли, так ты меня уже два раза нахуй послал. Давай ты, чтобы это, чтобы окончательно мы всю картину, как бы, ну, имели уже, я у себя в голове нарисовал, ты, ага. ты, ты скажи, что, что там, про маму мою чё-нибудь скажи, добавь. Да не зачем? Не давай про маму, ну, по-братски что ты, ну, скажи, что им про маму. Не-не-не. Давай, не, не, давай, не. не, ну, если ты меня два раза послал нахуй, тогда про маму ты можешь сказать? Да нахуя, нет. Не, по, нет, давай, я тебя прошу, умоляю. Хочешь на колени встану? Про маму скажу? Не, не, не надо. Не хочешь? Не, не. Так, да, да, не. тогда давай, знаешь, мы пол программы, блядь, выполним с тобой. Ты откуда, братан? Пег. А? Пег. Стасян, я надеюсь, что ты смотришь данный эфир. Вот запомню как бы лицо этого человека и, и, и как бы устрою ему праздник, ладно? Ха -ха. Давай, братан. Давай. Ну а потом уже просто. Иди пока в футбол поиграй, ладно? Ок. Ну, или около футбола где-нибудь поиграй, давай, давай, давай. Давай, 23 600 человек, но это более-менее похоже. Настя, бля, больно орать, сука, за это рангибно, даже взял блядь, Зайди, пожалуйста, дорогая, ко мне извини, что выиграл там Мне просто люди просто один за другим нахуй посылают, как бы, я надеюсь, что ты смотришь, иди сюда просто покажи свое лицо. Может, даже только лицо. Ну, и сюда ближе. Ну, да, вот так хотя бы. Ну, вы, как бы, вы сходства не видите никакого? Ну, постой вот так просто, они долго думают. Ну, там, среди них половина тупых из этих двадцатых тысяч человек. Ну, или, может, присесть, знаете, все, вот здесь сзади посмотри. Ну как мне кто-то нахуй пошла и сразу уходил. Она <свы> отсюда. Ответить, но он сбросил. Вы не поверите, кто сейчас звонил? Не. Надо, чтобы тебя тоже было видно, чтобы они чтоб... самые тупые, наконец, поняли, блядь, с кем, я, с кем я, блядь, живу. Блядь, извините, мама, с бабушкой. Это мой микроофис. Здесь тоже придется блядь, поработать, знаешь. Ну, такая тяжелая работа здесь. Да, у меня уже вот ты уже, да, со многим. Ладно, короче, в пизду. Извини, что матом. Чай, хочешь? Может, сигермастер, пока бам не видит. Короче, это, ну, что получится, вот так вот можешь это, это моя сестра от одного папы, но от, от, от разных мам. А, ну как от разных мам, от... Это моя племянница. Это дочка моей сестры. Ну хотите прикол, знаете, да, кто... Ну, ты можешь все уже идти и посмотреть снизу. Ты, а, погоди, это моя племянница Анастасия Долматова. Анастасия Михайловна Долматова. Какой школь ты Сорок шесть. Ну просто она учится в сорок шестой школе. И ну запомните, пожалуйста, это лицо. Я думаю, что вы ее в 46 шестой школе запомнили это лицо. А на каком районе? Короче, в районе... Короче, в юго-западном округе, если кто встретит эту девочку, блядь, хоть, блядь, что-нибудь, не знаю, попробует к ней подойти, просто ей пока 14. Не 18, как то и блядь, но Который сейчас так 18. Извини за мат. Ну, надо и извини. Ну, все, я бледина, правда. Ну, ты, наверное, догадываешься, да? Вот. Ну, короче, вы понимаете, вы можете даже ее послать нахуй, но она мне в этом расскажет, а, он мне единого еще написали. Извини, мне сейчас не для тебя. Хоть ты послал меня нахуй, и даже хоть знать не узнать, я хочу, у меня поважнее темы. Я вас тут с сестрой, блядь, все время называю, что у меня сестра, племянницы есть, что у меня, кстати, есть еще один племянник, Вообще это не вообще о нем ничего, и не показывает, что такое, не надо, это ту это нет, да, уходи. А это моя просто бывшая жена пришла, которая решила... Ну, не бывшая жена, бывшая жена, вы, наверное, сами все знаете, где она находится. А ты... Она... Ты заканчивай сама. Да, ну, да но мне чуть побольше времени понадобилось, ладно? Спасибо большое. Через пять минут. Через пять прям ровно. Окей, да. okay, thank you. Чтобы отпали вопросы у всех, с кем я тусуюсь, блядь, это мне, блядь, извините, это пизда слива. Тот телефон, который, ну, как бы, блядь, был у всех, можно сказать. Ну, ну, не у всех, конечно, у всех, но теперь он есть у всех. А теперь его телефона и нет. Ну, типа, как бы... А, вот я, я пошел нахуй, ну не я не буду тебе звонить. Иди лучше нахуй, сходи, потом перезвони, ладно, но не будем углубляться, братан загадку. Так это и был как раз про загадку. Не звонит Я пропустил, да. Извини, что ты меня послал нахуй, наверное, да? Да. Ты меня хочешь как-то еще в оригинальной форме нахуй послать? Ну вообще как бы так, чтобы с тобой в прямой эфир выйти. Поговорить. А, ну это хорошая, кстати, идея послать мне нахуй, чтобы выйти в прямой эфир и поговорить. Привет. Здорово, как ты вообще? Как твоя горло? Горло, да, слушай, вроде, блядь, нормально. А твое горло как? Тоже неплохо. Ну да просто смотри, чтобы что не случилось. Вот, вот там смотри, два ебальника еще сзади. Можешь их тоже показать? А, это бабы. Не, не, баб не надо показывать. Меня вот именно сейчас больше мужики интересуют, чем бабы, ну, понял, вот, ну, в данный момент. Ну, как бы ты меня послал нахуй, чтобы пообщаться, и, и, и спрашиваешь, что у меня с горлом, у тебя что с горлом, нормально? Просто смотри, чтобы тебя... Да. Ладно, ладно, не буду, хорошо, нормальный ты, пацан, еще ровный? Да. Ну, слава богу, а из какого города ходишь? Москвы. Тем более, блядь, быстро найдемся, все, братан. А из какого района? Сюгозападный. Сюгозападный? Так это вообще вот рукой подать. Ну все тогда, ну все, поговорили, классно. Вот ты вот сейчас скоро увидимся. Но не со мной, конечно. Со мной ты. Хуй увидишься. даю даю. Ну вот. Я даже не знаю, как блокировать. Бля, надо просто ближе, походу, держать телефон, да типа громче нас и сделать. Мусорской был. А, мусорской одинаковый. Вот это вот вообще интересно. Блять, где он? А, вот вы знаете. Козлов мне пишет, что я мусорской. Сейчас, блядь, я буду серьезно отмазываться, что я, блядь, не мусорской хуй плет, блядь. Сейчас я, блядь, соберусь. А, ну давай поговорим. Ага, -а, да. Ну ты что, ты, что ты нахуй, здорово, старик! здорово! Нет, давай сначала за иди нахуй, Мусорскую ты мне расскажешь. Что ты нахуй хуйней-то занимаешься? А? Че, я чё, чё я тут вижу у тебя там, где что ты меня не, груз... не грузит? Ты сначала сказал, что я мусорской хусорской хуй... э, мусор... иди нахуй, то есть мусорской иди нахуй. Это, это два из трех уже, понял? Уже два из трех косяка, блядь, извини. И ты просто поболтать мне звонишь. Давай сначала узнаем, из какого ты города. Я не вижу. Ты мне скажи, нахуй, блядь, русским языком, или ты не русский, блядь. Или, ну. Но... Я говорю, ты, блядь, слагаешь гусь ты, нахуй. Шахмат. Давай. Нахуй. <говори>... ты шахматный. шахматный, Ты лагаешь, говорю, А, давай, Можешь говорите. Ты меня, тебе? Нахуй. Да, да, слышу тебя, нахуй, конечно, давай. Я слышу тебя. Не, я все слышу прекрасно. Что ты, ты мусорнулся, скажи честно. Ну, ну, как бы, ну, заставили, да, мусорнуться. Говорю, ты там мусорнулся, да, я слышал. Ну, может, Ну, грубо говоря, заставили не? мусорнуться. -за? Да ладно, нахуй. У тебя всегда был выбор. царь, сказать, я, что. Вот, сейчас, я, сейчас я тебя а ты сейчас слышу. Ты сейчас такой крутой, нахуй. Сейчас я тебя не слышу. Говорю, ты такой крутой, нахуй, а там друзей? Да, слышишь меня? Ты пропадаешь, когда будет у тебя, если ты хочешь как стрелку какую-то забить, ты откуда вообще? Говорит, ты, ты услышал, там, блядь, спугаешь кого-то. А друзей, да да? Не пугаю, я никого не пугаю. Что, у меня друзей, да Какую, нахуй, стрелку? Ты не вывезешь со мной стрелку, нахуй. Старик, товарищ Кастер, нахуй. Давай еще. Что ты там закивала? Ты лагаешь у меня. Сядь, где, где хотя бы есть Wi-Fi, и говори нормально, чтобы я слышал каждое слово. И 24 тысячи человек слышали каждое твое слово. И посмотрим, у кого больше друзей. Я понял, что ты спортсмен, не ебаться. Да-да-да, вообще базара нет. Круто. Хочешь, я тебе покажу, смотри. Давай так же покажи тебе. Да что за ебучий нахуй интернет? Ну я надеюсь, что ты понял, что я не да. в спортзале сижу, да? А ты когда из спортзала... Нет, давай договоримся, когда из спортзала выйдешь, когда словишь где-нибудь Wi-Fi, если в том месте есть Да ты нахуй а дырявый, ты набеги... на а, а я еще и а, Не, погоди, это я приберег лет через 40 для сенсации. Да, я вышел, вышел. А, ну я понял, у вас там полно пацанов, бля, бойцов. У меня просто ни одного нет бойца, но ну, извини. Слышал, смотри. И, и, и все равно хуево ловят. Ловят хуево. Да при чем тут бойцы? Я видел, какой то боец. Да, да. Уйди вообще. Уйди, извини, пожалуйста. Это я нет, не тебе, уйди. извини, ты пока останешься. Слышно меня сейчас, да? Вот, да, вот сейчас было более-менее. Я тебе говорю, -то, что ты тут пугаешь кого-то, друзей у тебя дохуя, да? Я тоже ловит. Друзей, это, друзей, это, езжа, хуя ловят. Друзей у тебя дохуя. Да, на улицу. Бля, да хули твои друзья тебя не защитили, нахуй? А? Не, ну какие были, как, какие есть, это уже разные. Лёша, блядь, ты заебал меня, нахуй. По всему залу гоняешь, нахуй. Ну, извини, ты спортсмен. Ой, блядь. Волотова, нахуй. А? Ну что ты расскажешь? А? Как ты, нахуй, докатился до такой жизни, Леха? Чего я не слышу опять? Короче, выйдешь нормально, Wi-Fi найдешь, перезвонишь по дураге, правда. Ну я понял, да, что ты серьезно настроен. Сейчас слышишь на меня? Жизни докатился, а? Леха. Слышишь ты меня? Покажи мне вот поближе просто, ну, короче, и, и пусть 25 тысяч человек, это увидят все, что вы самые опасные типы на свете, и в следующий раз вас, вас нужно ждать, блядь, на UFC, да? Блядь, высунь свои уши на ключе динамики. Заебал, не конец, ты говоришь. Повторяйте на раз. Так я не слышу нихуя, что ты мне повторяешь, блядь. Я не слышу нихуя, блядь, у меня все работает, включено. Я не слышу. Ты меня, ты меня слышишь? Я уже нервничать начинаю. Слишком долго с тобой говорю. Он просто, Ну иди покажи там своих пацанов еще там ну, спортсменов и, и, и можешь еще там блатных показать. Не слышно опять. Он... он, короче, ну вы поняли, да? Я не знаю, кто это, но я надеюсь, что кто-нибудь из 25 тысяч человек знает, это такое, но как бы если вот у меня в ближайшие два часа, есть, это если он в Москве живет. Не дай бог, чтобы он жил в Москве. Фу, я снял очки, я даже не хочу дать, я сигаретку покурю. Нет, еще закрой дверь. Кто это? Эдгар, ты, иди сюда. Так он мне стоит и говорит, где нахуй я тебя в рот ебал, сколько какой какой хуй какой-то. Какой-то хуй, говорит, извините, там охуел старый, хуй, блядь. ну присядь. Ты не хочешь по в эфире свое лицо полить? Да нет, ничего. Не ничего не говоришь, не. На каждом концерте все на сцене вместе. Привет, барабан. Да, да, да, да, да, да. Давай, завез, может, я сейчас торчусь. Все, пошел. Ладно, все, свидания, извините, по я близкий, здесь близкий зашел, но реально близкий. Ну, как... Ну, вы поняли, да? Всех моих поклонников. Короче, я просто я фильтрую, фильтрую не только ну, там друзей, но и поклонников. Еще своих также называемых поклонниками. Пока, блядь, ую.